Когда мы с одним чем человеком работали, мы видели одно и то же. Это было вообще. Ну, сам, для меня это было самое доказательное доказательство, что работает тема. Астральная инфекция поражает население, да. Ну, а, а ты писаешь, какие люди красивые иногда бывают в Австралии? Я когда у вот человека работаю, с ним смотрю, там просто я даже Вот если бы я был художником, я бы нарисовал, там пипец был бы. Иногда жалею, что не могу некоторые вещи повторить. Там такие вещи видишь. Это шикарно. Ну, понимаешь, ну, ладно, я я что да, да не, ну как бы это интересно. Просто, как бы, да, вот к вопросу о том, как быстро человека сделать, чтобы он заснул, да? да я не знаю, как Альфа, это. дета, бета, тета состояние. Ну, это известно, как бы, всем психологи. что, если бы все начали быстро людей засыпать, это щелка и все. <кх> Тогда бы не нужны были силикарства Угу. <кх> <кх> <кх> Не, я знаю как, просто человек делаешь уставшим, но он засыпает. Ну, почему он физическую нагрузку делаешь? На картоху приезжайте к нам летом, да? Да, свежий воздух и нагрузка физическая. Ну, спать будешь как этот сам. Да, только тогда он провалится нафиг в сон, и все, мы тогда уже ничего не, не сможем. Нет, Эй, сначала... Вася, одевай доспехи! Сначала выспится, как следует. Вася, дедушка пришел. А потом уже его можно это... А почему дедушка, а не обслуживанию? Ну это оговор Они по фрейдеру. Типичный, ага, вот Тебе полгода. дедушка приходит с бабушкой? значит. Да, дедушка да сверху, не а просто снеж, не знаю. У меня просто дедушка рано умер, может быть, поэтому, я не знаю. Ты скучаешь по дедушке? Возможно, да. Муж, мужские девушки. И эти, знаешь, мы дет... с вами почитаем. Вопросы комплексов. Да, да. Детских травм. Да, да, детских травм. Да. Если у вас детские травмы, да, ну, приходите. приходите. Приходите к нам. Приходите. Ну, у вас будут и взрослые.